Всем привет, с вами Вадим, мы продолжаем писать скрипт для базы, всем приятного просмотра. В этой серии я хочу написать ту часть, которая будет мне на экран выводить в процентном соотношении уровень заряда батареев на моей базе, а также в процентном соотношении заполнения кислородных и водородных баллонов. Ну, приступим. Вот у нас часть скрипта, которая была у нас написана в прошлом видео. И я думаю, что в методе main мы все это проходить не будем. И здесь мы будем только вызывать метод нашего класса myBase. И давайте изначально мы начнем написание этого метода. Так, MyBase, и пишем, получается, вот здесь. Я вот подумал, что изначально мне нужно написать часть скрипта, точнее, даже не часть скрипта, а метод, который будет нам обрабатывать э, наши списки. И этим же методом, ну, и также он будет выдавать уже отсортированные списки. И это я буду делать. Э, ну, в целом таким же образом, как и вот Search Text Panel, который мы писали. Я его даже, в принципе, скопирую. Только здесь мы будем передавать список. Лист iMyTerminalBlock. Ну пускай лист. Name. Так, здесь мы лист панел создаем новый список. Лист пускай будет э, даже итер лист. Так итерационный список. Так, и получается заполняем его. Так, заполнять нам его не нужно, потому что у нас будет передаваться сюда. Мы сразу же будем проходить по нем э, методом. Так, э, пока и в list name здесь у нас э, будет и так здесь у нас будет var и получается будем проходить по нашим всем блокам и если они будут равны нашему якорю так здесь равно тогда мы будем в в список записывать все наши блоки которые прошли проверку то есть Ада и ну иначе мне не нужно, это можно удалить и мы возвращаем лист, так итер лист. Почему я это сделал так? Получалось, что когда я э, использовал так, вот такой метод сортировки, получается я перебирал уже существующий список, из него удалял те панели, которые мне нужны, ну, те блоки, которые мне не нужны были. У меня в программируемой блоке создавалась ошибка, которую я не знаю, как исправить, и я решил, что этот метод более-менее подходит. Теперь у нас есть вот этот метод сортировки. В принципе, сейчас уже пора создавать новый метод. Пускай он будет между этими методами. Так, myBase. Здесь я напишу public. Void info Открываем тело скрипта. И что получается? Я буду в методе main вызывать именно вот этот вот метод. В него я ничего передавать не буду. Это я могу удалить. Это мне не нужно. И как мы будем работать в Basic Info. С самого начала мне нужно создать список, в который я помещу все мои батареи. Его я напишу в моем, в моем классе. Значит, лист э, IMY. Так, iMyTerminalBlock. Назовем его батарею. Мы его будем инициировать уже в самом методе. Он у нас будет new. Вот так. Теперь этот список нужно заполнить нашими батареями. Sample. Grid Terminal System. GetBlockOfType Сюда мы ищем все блоки iMyBatteryBlock И записываем их в список battery. У нас уже список с батареями заполнен Теперь нам нужно пройти с циклом по этому списку Также его мы сразу отфильтруем через наш метод так метод я назвал также searchpanel это неправильно давайте его переименуем так будет у нас блок сортинг Будем пропускать его через вот этот метод блок сортинг и уже работать с этим списком. Кто не понимает, как это все будет происходить, вы по ходу э, написания скрипта поймете. Итак, теперь мы используем метод for h И в нем мы создаем переменную iMyBatteryBlock. Ну, назовем ее iBattery. И пока она в списке. И вот что самое интересное. Выбираем блок сортинг. И в аргумент передаем наш список с батареями. Этот список, как вы помните, нам возвращает список тот что у нас отсортирован и что мы делаем дальше нам нужно получить максимальное значение энергии и текущее значение значит создадим давайте две переменные одна они будут вот, все типа float одна будет max energy Изначально она будет равна нулю. Вторая будет current energy. Изначально она также будет равна нулю. И записываем. И battery. У нас есть метод max storage power. max-tourage power, кстати ее мы присваиваем вот этой вот переменной и даже не присваиваем, а будем ее добавлять с каждой итерацией max-power, теперь current-energy у нас также будет плюс равно и battery Здесь будет Current Storage Power, то есть текущий заряд нашей батареи. У нас уже вот эта переменная Max Energy будет хранить в себе значение всех наших батарей. Current Energy у нас будет вмести, вмещать в себе сумму всех уровни заряда батареи и теперь нам нужно эти данные все выводить так здесь что то пошло не так и я думаю что сейчас нам нужно создать еще одну константу для нашей следующей панели э -э так кстати здесь админ name здесь у нас будет basic э Info. даже можно без нижнего подчеркивания так и здесь просто basic name замечательно получается что теперь мы делаем опять берем на список forage Это уже будут наши панельки, iMyTextPanel ну, Пускай будет и панел в нашем списке, который мы SearchPanel отсортируем Здесь у нас будет BasicName Здесь еще одной скобочки не хватает. И проходимся теперь по всем нашим панелям. И точка. А, так и э, панель. Э, write текст. И на этот раз я буду использовать вот такую конструкцию. Это у нас форматирование строк. И что я сюда буду вводить. Значит, введу базовая информация, надпись. Добавим сюда еще два раза. Отступ строки. И все. В следующий раз... Так, мы опять это все дело копируем. Здесь мы уже будем добавлять заряд батарей. Вот так отступим. И здесь поставим фигурные скобочки и внутри них мы уже сможем писать какой-то код current energy это наша, наша энергия которая хранится ее мы умножаем на сотню потому что у нас 100 процентов и все это мы делим на максимальное количество энергии которые у нас могут хранить батареи также пропускаем строку и добавляем ее к уже написанному. В целом это уже сейчас можно протестировать. Давайте все это выделим. Так, и самая главная ошибка, которую я допустил, я не вызвал этот метод. Это у нас админ и там басик инфо. теперь точно все правильно копируем так редактируем вставляем в игру ошибок у нас нету и как мы поняли, нам нужно назвать basic info без нижнего подчеркивания и вот у нас теперь высвечивается заряд батарей так, эта машинка у нас подключена если отключу, проценты изменяться не должны как было 40% так и осталось ну давайте э, подключим машинку Возьмем батарею. Добавим. 39%. 38%. А если будем добавлять их к этому кораблю. К этой машинке. То ничего изменяться не станет. Отлично. Теперь давайте приступим к следующей части скрипта. У нас баллон кислородный. И водородный. Они у нас имеют один... Интерфейс iMyGastank Раньше было двое, но Второй уже устарел и, и Я не нашел, каким образом Внутри скрипта можно Их различить между собой Я решил, что нужно их Собирать в группы И уже с группами И, и работать Как это все будет происходить Для начала нам нужно создать переменную, в которую мы будем помещать группу. Это у нас будет переменная типа iMyBlockGroup. Eh, Давайте создадим Hydrogen. Eh, Танкс. так танк у нас пишется через такую а и следующий у нас тоже iMy блок группы oxygen tank и давайте чтобы не путаться назовем их групп. вот так, потому что Oxygen Tank я планирую назвать списки, куда мы их будем помещать также, как вы могли догадаться, создаем еще отдельные списки List iMyTerminalBlock он у нас будет называться другим Tanks и Oxygen Tanks э, теперь в нашем методе Basic Info мы должны определить вот этих два списка так, Hydrogen Tanks он у нас равен новому списку это же мы делаем из Oxygen Tanks так, это мы скопируем Вот, у нас два списка уже инициированы. Теперь нам нужно заполнить вот эти переменные типа I, my group, нашей группой. Мы вызываем, мы не вызываем, мы присваиваем им значение нашей группы. Это у нас, так, sample, grid terminal system get-block-group-with-name кстати давайте создадим еще две перемены по которой мы будем добавлять наши группы это будет имя наших блоков И давайте назовем Hydrogen. круп name и здесь я думаю что можно просто группу назвать скажем хидроген и здесь oxy вот так и, естественно, мы сюда вписываем hydrogen group name. Это все. Вот этот hydrogen group у нас имеет группу, и из нее теперь нужно достать блоки. У нас здесь есть такой метод, как getBlocks и сюда нужно указать список в который мы хотим их записать Hydrogen Tanks и все в принципе уже список Hydrogen Tanks у нас имеет все наши водородные блоки водородные баки Ну это все мы скопируем и проделаем то же самое для наших кислородных баллонов OxygenTankGroups Oxygen И все в целом изменяем tank Groups. Наши списки заполнены, это очень хорошо Теперь сюда к переменным нам нужно записать еще два типа данных Double это у нас будет э, Hydrogen Level, который у нас будет э, равен нулю. И также Double Oxygen Level. который также будет равен изначально нулю. Создаем мы такой же, в принципе, цикл. iMyBatteryBlock block. Это будет у нас I my, uh, gas tank. Это у нас будет хидро. Uh, ген. так список э, Hydrogen Tanks мы его также фильтрируем эти значения нам не нужны и здесь мы в Hydrogen Level э, плюс э, равно добавляем и Hydrogen, у него есть метод филыдратио. Э, это заполненность и он у нас э, как будет работать когда у нас заполнен баллон будет на 100% он будет выдавать единичку когда он будет пуст он будет выдавать 0 это у нас будет число типа double так мы с ним и будем работать копируем этот цикл так, и здесь у нас все, Oxygen так, Battery, Hydrogen Oxygen Все, теперь у нас здесь все есть, теперь мы копируем вот эту строчку в наших текстовых панелях и нам нужно будет вывести уже следующий алгоритм Получается здесь запас водорода пускай будет Это мы удаляем и что мы здесь прописываем? Level Так Чуть-чуть неправильно Hydrogen Level Мы умножаем на 100 Потому что у нас 100% И получается что? Если у нас будет два баллона По 100% У нас... Oxygen Level будет иметь двоечку и эту двоечку мы умножаем на 100 у нас получится 200% этого мне не нужно, мне нужно будет эту двоечку разделить на количество водородных баллонов которые у нас есть а их мы можем узнать просто заходим в хидроген танк используем опять таки блок сортинг Hydrogen Tanks Так, и разделяем на Hydrogen tanks, и здесь берем метод count, который возвращает нам количество итемов, э, которые есть у нас в списке, и этим самым мы э, приведем к нормализации наши данные. Это копируем, вставляем, здесь уже все с Oxygen. Так, Oxygen левел И делаем все то же самое. Давайте проверим, как это дело все работает. Копируем. Так, редактировать. Вставляем, проверяем код. Ошибок нету. Ну. так обнаружена какая-то какая-то ошибка. Так, вот я нашел одну из ошибок. Здесь нужно оксиген изменить. Так, Hydrogen Tanks э, в Oxygen. Продвигаем это все дело. Так, давайте попробуем создать наши списки. Точнее, наши группы. Здесь пишем водородный промышленный бак. Называем его Hydrogen. Сохраняем. Так, ищем кислородные баки. Так, вот есть два бака. Оксиджин. Сохраняем. Так, один бак. Вот есть два бака. Они, кстати, немножко не заполнены, чтобы было все видно наглядно так, рекомпилируем и у нас появились наши запасы, как мы видим запас водорода у нас 2% и здесь очень много цифр после точки запас кислорода 77% давайте посмотрим там 2,12% найдем наши водородный баллон 2 и 1 заполнено есть и кислородный бак здесь 54 процента и 77 должно быть так и 100 процентов ну в целом в целом все правильно давайте еще добавим какой-то водородный баллон добавляем его в группу Так, у нас вот водородный бак. Сохраняем. Видим, у нас уже 1%. Так, удаляем его. Опять 2%. Ну, в целом работает. Теперь я хочу, чтобы у меня эти данные, они имели внутри себя такое большое количество цифр после, после точки. Я хочу, чтобы было только 2 числа. Как это можно исправить здесь получается нам нужно использовать метод math давайте используем его так math у него есть метод а это класс math у него есть метод round это я так понимаю округление берем мы эти все данные в скобочку у него есть два аргумента. Первый аргумент у нас то, что мы хотим округлить. И после запятой мы ставим число. Оно будет означать количество значений после точки. Это все давайте добавим к нашим остальным типам данных и также по два аккаунт, сюда и сюда по идее должно все работать корректно копируем проверяем, ошибок нет и все, как мы видим у нас идет целое число После него точка и только два знака после точки. Ну, на этом я эту серию заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я на них буду обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание. До встречи.